Ваша нижняя башня на дне я нихуя не вижу У них ВД на сколько Лего дуэль выиграла, вот это да ВД выиграла Ебать там Лего просто всех порубила Она просто зашла и всех порубила Лего всех лучшая Лего ты как там, нормально все? Пиздец, бля. Пять кадров, блять. Зацените обновление в доте. Не, вот этот файт. Вот я его стоп записал, мне по.